здравствуйте мои дорогие сегодня я хочу вам рассказать про микро жесты касающиеся губ и рта начнем мы с того что когда губы выдвигаются вперед это говорит о наглости и об эпатажности человека то есть человек выдвигая губы вперед Считай, э, то, что видит, считает полностью уже своим. А, помните, как Виктор Цой выступая, выдвигал губы, и на его массивной челюсти это смотрелось просто угрожающе. А, значит, э, если в процессе переговора вы увидели, что у вашего партнера губа пошла вперед, соответственно, он считает, что он победил. Входит это в ваши планы или нет, уже решайте по обстоятельствам. Он уже готов к сделке, на своих условиях, как он считает на своих условиях. А если ребенок выдвигает вперед нижнюю губу, это вовсе не говорит о том, что ребенок обиделся. Это как раз говорит о том, что он нагло манипулирует своими родителями. Так что ставьте таких детей на место. Это я вам советую, как многодетная мать но и противоположный жест. Если губы, наоборот, прячутся. Это, бывает, это может выглядеть как микрожест. В процессе переговоров вы увидели, что у вашего партнера нижняя губа чуть-чуть спряталась. Почему я гово говорю про нижнюю губу? Потому что верхняя губа отвечает за более базисные вещи. А нижняя губа, она по ситуации, она может и выдвигаться, и прятаться в процессе разговора. Так вот, если нижняя губа прячется, то это говорит о том, что вы задели человека за живое, что он прячется, что он, ему что-то не нравится. А в соответствии с этим ведите себя. Либо уходите на другую тему, либо добивайте его. Но это уже смотрите сами. А у скупых людей, когда им приходится тратить, у них губа нижняя тоже опять-таки прячется. И у у того же ребенка если он по-настоящему обижен то губки он как раз спрячет а следующим шагом уже будут слезы поэтому если вот вы увидели что у ребенка губы прячутся тогда вот действительно это на это стоит обращать внимание почему разберитесь далее как я уже говорила, верхняя губа отвечает за более базисные вещи. И если человек начинает себя щипать за верхнюю губу, соответственно, он себя наказывает. Наказывает за просчет в глобальном масштабе. Почему наказывает? Потому что губы, они же у нас занимаются разведкой. Значит, разведка не очень качественно сработала, и человек что-то сделал не так. Далее. Вот я говорила вот про этот жест, когда... Человек хочет что-то захватить и продумывает план действий, да. А если наоборот человек вот прижимает кончики, а вот бывает даже вот так вот, то это говорит о том, что ситуация вышла из-под контроля. Человек вот-вот сорвется. Он на грани нервного срыва. А, ну, чем серьезнее этот жест, чем, ну, больше он захватывает, скажем так. Вот если вот так, то это уже все. А если так, то, ну, еще можно как-то поиграться а, далее если человек трогает нижнюю губу а это говорит о заинтересованности он собирает побольше информации а если он делает это в центре нижней губы а еще даже прищипывает значит он вам не доверяет а если он стягивает нижнюю губу в центр это говорит о том, что он хочет сделать правильный выбор, исходя из всех своих разведданных, которые собрала губа. А далее, если он прикусывает какую-то часть губой, это говорит о досаде человека за то, что он хочет что-то взять, но не может. А вот если он прикусывает, ну это микрожест бывает такой вот, перед рисковым делом, он, он, он вот так, Делает и идет на... ну, это выглядит не так, как-то вот моментом так раз. Это так говорит о том, что человек идет на риск. Он говорит своему разведчику, все, молчать, я это сделаю. И, видимо, ну, там мало шансов на успех, но человек как раз вот отключает всю свою разведку и идет вперед. Если у человека губы в нормальном состоянии, то у него все нормально и с нервами, и с его, ну, его разведка, то есть действует хорошо и слаженно. Если же губы пересыхают, то человек очень нервничает, и облизывание пересохших губ говорит о том, что человек ну, не очень хорошо себя ощущает. Значит, далее. Особенно опасно, если на губах вылезает какая-то болячка, например, герпес. Это говорит о том, что разведка у человека отказывается работать. Что-то, значит, они не поладили. Поэтому присмотритесь внимательно. Ну, вроде бы все. Всем удачи, достаточно. До